Дорогие мои, привет! С вами Жанна Абрамова, и я вас всех настоятельно приглашаю ко мне на марафон по манифестации изобилия. Для чего лично вам идти на марафон? Ну, во-первых, я никогда не провожу тренингов, которые вы можете пройти у каких-то других терапевтов. То есть все мои инфопродукты, они уникальны, потому что более 15 лет я работаю с людьми, разбираясь досконально в причинах их неудач. Будь то отношения, деньги, заболевания, какие-то личностные аспекты. То есть все, что я провожу людям, это такая глубина и настолько эксклюзивная информация, которую вы не прочитаете ни в одной книге, не пройдете ни у одного терапевта, я вам это гарантирую. Поэтому если вдруг у вас... Возникли какие-то вопросы относительно ваших целей, ваших каких-то намерений, ваших желаний. Ну, то есть, когда вы хотите из пункта А перейти в пункт Б, то есть вы хотите чего-то достичь, чего-то добиться, но у вас почему-то это не получается, и вы понятия не имеете, почему, с чего начать и что с этим делать. На своем марафоне... Каждый, абсолютно каждый из вас наконец-то поймет, что лежит в качестве препятствия между вот пунктом А и пунктом Б, то есть что является основным блоком, который не дает вам достичь вашего желаемого. Мы посмотрим, как для вас лично в кратчайшие сроки это намерение, это желаемое можно достичь, а главное, вы возьмете для себя те инструменты, через которые вы сможете в дальнейшем абсолютно любую свою цель обрабатывать по данной методике. Поэтому я вас всех приглашаю на марафон Манифестация изобилия. Пожалуйста, вот прочитайте внимательно все то, что мы будем проходить на марафоне. Мы с вами работать будем. Каждый Божий день. Знаете, вот быстро – это когда медленно и без остановки. Поэтому в течение месяца медленно и без остановки мы с вами будем работать над нашими целями и желаниями. Жду вас, мои дорогие, у себя на марафоне «Манифестация изобилия».